Всем привет! Вы на канале NB Fitness и с вами я, Бофт Наталья. Продолжаем снимать рубрику фитнес-шопинг, и сегодня мы побываем с вами в спортмастере. Я попала в него 8 марта как раз на свой выходной и ехала туда специально за кроссовками, которые подобрала заранее в интернете, но вживую мне почему-то они. Не понравились. Но ну, а я обратила внимание, вот видите сейчас пальтишки перед вами, это пальто именно Adidas 35% скидка. Я обратила внимание, что очень хорошие скидки на теплые вещи. Так вот, по поводу этого пальто, достаточно удобное, правда сразу заранее вам скажу, что моего размера я не нашла, пришлось мерить 52 размер на себя, но дело не в этом. Если вам нравятся длинные вещи и вы хотите на следующую зиму себе удлиненное какое-то пальто, вот как раз такой вариант, до середины щиколотки его длина, пальто на молнии, и что очень удобно, молния начинается не от самого края, а где-то 20 сантиметров от конца, сверху идет полочка на кнопочках, молнию не видно, она прикрыта карманы очень удобные достаточно глубокие, можно что-то положить в принципе хорошая пальтишка, да, кстати на молнии тоже карманы имеется капюшон, капюшон не сильно большой, не так, что идешь и ветром сдувает за головы ну и не в обтяжку, не маленький капюшон, не сэкономили на ткани. В принципе, все нормально. Значит, рукава собраны, манжет на резиночке. В принципе, легкая. Думаю, что теплая, хотя не сильно прям толстая, не сильно объемное пальто. Состав полиэстер 100% и цена сейчас, как вы видите, 4000, хотя без скидки оно было 6%. Следующее, что хочу вам показать, это удлиненная куртка, либо пальтишка фирмы Капа, производитель э, Китай. Значит, пальто имеет прямой крой, чуть ниже колена заканчивается, полностью на молнии, рукав на резинке, имеются вместительные карманы, которые тоже на молнии, и вместительный капюшон, который не отстегивается. Пальто достаточно такое дутое, плотное, имеется белая вставка с логотипом, капа как видите цена сейчас 2 800 раньше было 4000 следующая вещь которую хочу вам показать это э, ну в принципе заявлено как пуховик в спортмастере и причем пуховик который до минус 15 градусов хотя я на самом деле думаю что это партишка где-то на теплую зиму хотя очень прикольно смотрите какой современный модный фасон он немного прямой даже я бы сказала Слегка трапециевидный, причем впереди длина чуть короче, сзади чуть длиннее и имеется сзади небольшой разрез на молнии с хорошим капюшоном и карманами. Его цена на данный момент половиной тысячи, первая цена 5. Следующий хочу вам показать курточку укороченную нейлоновую фирмы Puma. Как видите, она достаточно темная, с львового цвета, интересная, теплая и достаточно толстая куртка. Думаю, будет тепло зимой. Что я могу сказать по поводу этой куртки? Как видите, логотип впереди на левом плече, также сзади на левой лопатке, сверху также есть нашивки на плечах. Курточка на молнии, рукав собирается в резинку, есть удобные глубокие карманы, они не на молнии. И также есть воротник-стойка, тоже достаточно высокий и теплый. Теплый. Нет капюшона, но как по мне это не такой уж большой минус, вот ее длина для меня минус, я бы ее немного сделала длиннее. То, что я читала в интернете отзывы по этой курточке, пишут, что изнутри вымазывается часто воротник от косметики, хотя странно, куртка достаточно темная. Ее стоимость 3600 на данный момент, была она 6000. Следующий хочу показать вам удлиненную курточку, либо пальтишко фирмы FILLA. Как видите, темно-синий цвет, достаточно длинная длина, чуть ниже колена, полностью на молнии от начала до конца. Имеются глубокие удобные карманы, тоже на молнии, рукав внизу на резинке. Имеется несъемный, но достаточно удобный глубокий капюшон. Пальто прямого фасона с двумя вставками тонкими синего и красного цвета. Как вы видите, это пальтишка, э, ну как по мне, оно не совсем молодежное, а для женщин более взрослого возраста. Стоимость его 3600. Еще хочу показать вам утепленную курточку фирмы Каппа. Состав нейлон и полиэстер. Как вы видите, она нежно-розового, я бы даже сказала, такого цвета пудры. В принципе, курточка молодежная, ее фасон прямой до центра бедра, полностью на молнию застегиваются, есть карманы, которые тоже на молнии, есть стойка-воротник, очень объемный воротник. Также есть капюшон, который застегивается впереди на кнопочке. Рукав заканчивается трикотажным манжетом. Как видите, эта куртка садится хорошо по плечам четко поэтому если вы любите оверсайз нужно подбирать чуть больше размер я читала отзывы в интернете об этой куртке в принципе, все довольны, говорят, что очень теплая. Даже те, кто обычно зимой замерзает, им даже жарко в этой куртке. Но есть одно большое НО. Сзади на воротнике есть большая надпись КАПА. И она быстро трескается и потом облазит. Стоимость этой куртки в данный момент 2 первая ее цена 4000. Следующим хочу показать вам пуховичок фирмы КАПА. Пуховик черного цвета, но как вы видите на розовой подкладке, что очень радует глаз, так как мы привыкли, что зимние вещи у нас в основном все черные снаружи, черные внутри. Итак, пуховик свободного покроя, как видите, до колена длина, впереди чуть короче, сзади чуть длиннее. Пуховичок полностью застегивается на молнию от начала до конца, имеется полочка сверху на кнопочках, есть вместительные карманы на молнию закрываются, рукав собирается в трикотажный манжет. Пуховик имеет капюшон, на капюшоне, как вы видите, логотип. Капы. Также логотип есть еще на левом плече. В принципе, современный крой, фасон молодежный. Можно советовать. Читала отзывы в интернете, все довольны, все пишут, что очень теплый. В общем, хороший пуховик. В данный момент его стоимость 6 Еще хочу показать вам курточку Demix. В портмастере она заявлена как пуховик. Ее состав утиный и пух и перо. Значит, курточка, как вы видите, светлого, нежно-розового цвета. Крой свободный, в принципе, молодежный фасон, длина тоже отличная. Курточка застегивается на молнию, имеется полочка с кнопочками сверху. Карманы вместительные застегиваются на молнию. Есть капюшон, что, кстати, делает большой плюс этой куртки, он съемный. Также стойка-воротник. В принципе, по плечам, по длине рукава все садится отлично, что я читала в интернете. Значит, отзывы, в принципе, хорошие, все довольны этой курткой, говорят теплая, не промокает, не продувается. Единственное оно, что кое-где попадаются пух, либо перья темного цвета, которые видны через светлую ткань. Стоимость этой куртки 4600 Еще хочу показать вам одну курточку фирмы Капа. Курточка заявлена как демисезонная, осень-зима до минус 5. Как вы видите, она черного цвета, в розовую клетку, которая, кстати, сейчас в тренде. С левой стороны на груди есть логотип Капа, так же, как и на спине. Курточка, полиэстер состав. Ее длина, в принципе, хорошая, я считаю. Есть карманы, нет капюшона, но есть большой воротник, стойка. Достаточно объемный, высокий. Вся курточка на молнии. Есть карманы, собирается она внизу на резинке и также на рукавах. И также сама курточка тоже затягивается внизу. Стоимость 3600. И последнее, что хочу вам показать, это курточка D mix Можете назвать ее удлиненной курткой, либо полупальтом. Заявлена она как зимняя, утепленная до минус 15 градусов и состав ее полиэстер. Как вы видите, это нежно-розового цвета курточка, даже, я бы сказала, цвета пудры. Она слегка глянцевая, тка переливаешься блестящая снаружи. Она очень интересная, молодежная, свободный покрой, в принципе, фасон современный. Куртка немного мерит, она как раз для тех, кто любит оверсайз. Свободно по плечам, свободно по рукавам, имеет капюшон, который не снимается и застегивается впереди на липучку. Вся куртка застегивается на черную контрастную молнию и, как видите, внутри у нее черная подкладка. Именно это и интересно, вот этот контраст. Также на черный манжет трикотажный собирается рукав. Куртка имеет накладные карманы, двойные, еще маленький кармашек, который застегивается на молнию. Можно, в принципе, туда ложить телефон. Курточка очень интересная. Ее стоимость 2800, раньше она была 3600. По отзывам из интернета тоже все довольны, всем нравится. Именно эту куртку я забрала с собой домой, вместо кроссовок, за которыми пришла. Всем спасибо, кто был со мной. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть новое видео и его не пропустить. Всем пока!